партнеры Фонда Взаимопомощи World Money, друзья, новички. Всем добрый вечер. Сегодня наш вебинар связан с предстартом новой площадки под названием Клевер. Кто уже был вчера на вебинаре об этом услышал, кто еще не слышал, у нас сегодня является официальным днем 15 сентября 2020 года, пред, началом предстарта новой площадки. Официальный старт площадки назначен на 27 сентября в 19.00 по московскому времени. Итак, друзья, кто знает, кто не знает, вообще в предыстории, да, клевер это официальный символ государства да, Ирландии, страны Ирландии. Кто знает вообще у них по преданию есть такой маленький человечек, да, который одевается в зеленую одежду с зеленым колпачком, да, и с лепестком клевера, да, и он является как доброжелателем, приносящим удачу э, в жизнь, да. И, в принципе, э, мы как бы с этим, наверное, и ассоциировали э, новую площадку, э, чтобы принести вам успех, удачу, да, и финансовое благополучие э, в, новый, в новом направлении. Кто уже видел, значит, у нас подготовлены материалы, это слайды, да. Площадка состоит из двух площадок. Площадка Clever Mini, Она предназначена для, скажем, новичков, да? для людей, которые только начинают знакомиться с интернет-бизнесом, да, скажем так, понимать, что такое интернет-бизнес, как на нем зарабатывать, что нужно делать, да, и поэтому на наш взгляд бюджетный вход, составляющий 300 рублей в эту площадку на наш взгляд стал более доступным, да, для всех начинающих. Ну, а для тех, которые уже уже знают, что такое интернет-бизнес, как работать, как а, а, зарабатывать, да, что нужно для этого делать. Вторая основная площадка, так она называется, клевер, да, у нее вход в первый стол 3000 тысячи рублей. Да. Каждая площадка состоит из двух столов, которые между собой взаимосвязаны. Площадки между собой не взаимосвязаны, но столы взаимосвязаны. То есть, Начиная с малого стола, вы автоматически переходите в второй стол, который более дорогостоящий, более прибыльный. Сразу могу сказать, что мнение у некоторых показалось, что они похожи, эта площадка похожа на предыдущую, в прошлом на старт колеса «Фортуны» но на самом деле однозначно нет, данная площадка кардинально отличается и отличается она в первую очередь меньшим количеством людей, да, которые начинают с вами участвовать в этой площадке, а также основным характером тем, что она является в первую очередь управляемая, в ней можно управлять вашими партнерами и ставить как вы считаете нужным и в какую часть площадки да то есть тем самым ставив бронь ну а второе это естественно неограниченное количество покупки клонов то есть клон я объясню для тех кто не знает да клон это ваш второй как бы кабинет только он внутри кабинета кабинета до да, вашего кабинета то есть, это также клон является взаимозаменяемым вашим лично приглашенным партнером. Только им управляете вы. Соответственно, и прибыль приносит он вам. Да, поэтому в процессе заполнения да, стола вы можете докупать клоны для того, чтобы ускорить процесс своего движения. Помимо этого вы можете строить свои стратегии, да? как уже начали в других чатах девчата писать о том, что они хотят уже заходить буквально там сразу тремя столами. Да? То есть основным своим столом да? за 300 рублей и тут же докупать еще под собой три клона, да? что позволяет увеличить ваш доход. То есть по принципу работы, как вы понимаете, площадь, столы состоят из трех уровней. Здесь чуть-чуть маркетинг незнакомый для большинства людей – да, это уровневые столы. То есть каким образом они состоят? То есть три уровня. На каждом уровне да, стоят партнеры, но они ограничены по своему принципу работы. То есть. Первый уровень – это три лично ваших приглашенных партнера. Помимо этого, да, помимо ваших трех лично приглашенных партнеров, могут быть как ваши купленные клоны, да, а также площадка подразумевает собой и перелив от вышестоящих спонсоров. То есть, естественно, как мы понимаем, мы друг за другом все ходим, да, строим команды. И, соответственно, когда идет командная работа, очень часто друг другу все помогают. И, соответственно, данная площадка также подразумевает переливы от вышестоящих партнеров. Вот отсюда и связаны распределения вознаграждений. То есть есть уровневые вознаграждения, есть реферальные вознаграждения. Но это я сейчас отдельно подготовил рисунок, сейчас расскажу. В завершении что хочу сказать на этом слайде, да, то есть те, кто не слышал, да, то есть данная площадка за ним заполняется по часовой стрелке. То есть начиная, допустим, с первого партнера, который встал сюда, если вы не занимаетесь бронированием и управлением ее, то она, то есть, по факту идет как по часовой стрелке. Первый встал сюда, второй встанет сюда, третий встанет сюда, у вас этот уровень закрывается, да, и уже следующий партнер становится э, на второй уровень. И, соответственно, пошли заполняться также по часовой стрелке э, э, бизнес-места, я их привык назвать бизнес-места, потому что это не обязательно все да, люди, а это могут быть клоны также ваших партнеров. Да, да. Давайте не, не забывать, как я сказал, да, что а, можно заходить стратегиями различными, да, и поэтому, а, если даже рассмотреть тот один из вариантов, когда вся ваша команда будет заходить сразу четырьмя столами, да, то есть основными тремя клонами, то, соответственно, у вас э, столы будут заполняться мгновенно. Мгновенно, потому что первый уровень – это полностью вас. Да, полностью ваш. Второй уровень и третий уровень – это уже ваших лично приглашенных партнеров. То есть вы понимаете, что если также будут заходить ваши партнеры, то, соответственно, они сразу моментально будут вам заполнять стол и если заходить по такой стратегии то можно как говорится невооруженным глазом да увидеть что достаточно 9 партнеров под собой по данной стратегии где у вас закрывается вот этот стол вы зарабатываете деньги да и у вас автоматически открывается стол номер два клевер номер два и у вас происходит движение то есть очень интересная площадка в плане того, что ее, ей можно управлять, можно также придумывать, как и на всех наших площадках фонда, да, различные стратегии, как можно заходить на них. Вот. Также помимо этого я вот подготовил небольшой рисуночек, да, чтобы покрупнее был листок. В принципе, принцип работы каждого стола, да, он, он же ну, одинаков. И и сейчас мы э, разберем именно, для чего мы здесь собрались. Да? Мы здесь собрались непосредственно для того, чтобы именно разобрать, как же идет распределение денежных средств и как мы зарабатываем. Итак, э, смотрите, после того, как вы активировали э, первый стол, да, будем говорить об одном столе, э, вы заняли центр лепестка клея да? это вы дальше вы начинаете приглашать партнеров и к вам они начинают становиться и заполнять данный лепесток смотрите то есть э, идет распределение по первое по уровням доход по уровням да? если мы возьмем э, старт 300 рублей лепесток да, э, то идет распределение вот этих 300 рублей то есть вот для примера, для примера, да, я могу сказать, что э, вот если да, когда становится сюда партнер у вас, да, вот его 300 рублей как раз и распределяются глубь лепестка, стремясь к вам. Да? И вот участники под ним этого лепестка, вот этот участник, вот этот участник и непосредственно вы, получаете денежные средства по уровням. То есть распределение денежных средств идет по уровням, согласно да, занятым местам. То есть недаром есть табличка, да, и на основных слайдах, и тут я расписал, да, где идет согласно занятому месту, идет определенная денежная сумма. То есть первый уровень это личники ваши, или которые стали на первом уровне три партнера приносят. 50 рублей второй уровень это уже 9 партнеров до да, которые встали у вас лепестки также 50 рублей и 3 завершающая уровень до да, где становится 27 партнеров до да, исходя из математических расчетов что тут под этим три человека встали, под этим 3 под этим 3 до да, партнера по 25 рублей Помимо этого, да, еще идет э, с уровнего накопления да, и по 50 рублей в накопительный баланс. То есть это в помощь вам, чтобы, э, как говорится, накопить и не растерять деньги для активации э, второго стола той или иной площадки. Либо же площадки клевер мини, либо же основной площадки клевер. Да? Вот. Соответственно, когда 27 человек по 50 рублей скидываются вам, у вас активируется второй стол за 1350. И принцип тот же самый. Да? Вот. И как мы знаем, да, то есть там идет и реинвест э, из второго стола. То есть, когда закрываем мы второй стол клевер мини. С, третьих, с третьего уровня партнеров также идет по 50 рублей накопительный баланс для того чтобы активировать этот же стол клевер мини 2 заново да чтобы у вас был как бы зацикленный заработок то есть чтобы у вас это было бесконечно то есть чтобы это не раз у вас этап прошел да там от первого стола ко второму и все закончилось да а именно в плане том что но у вас это было постоянно и стабильно. Вообще уникальность площадки заключается в том, что вы зарабатываете с каждого партнера. Каждого партнера, который встал. Да, то есть встал он к вам в первый уровень, встал он к вам в второй уровень, стал он к вам в третий уровень. Обязательно что-нибудь прилетит. Но эффективность э, и вдвое больше заработок, если это ваши лично приглашенные партнеры. Или же приглашенные партнеры ваших личников до третьего уровня. То есть вот здесь я бы хотел сделать акцент внимания да, именно на реферальной части вознаграждений, потому что чуть-чуть некоторые вот не разобрались и не поняли, что значит э, заработок по реферальной программе. Э, реферальная программа, она не только лично ваша. Вот эти рефералы, да, где у вас идет отчисление, не только от лично ваших приглашенных партнеров, но от приглашенных партнеров ваших личников и от партнеров личников-личников. То есть все мы знаем, да, в кабинете у нас есть партнерка. Сейчас быстренько зайдем, да партнеры, и у нас здесь есть э, глубь, первая линия, вторая линия, третья линия, да? но здесь они обозначены линиями, но мы говорим сейчас о глубине реферальной программы. Так вот, партнеры, у кого до третьего уровня, это партнеры, вам приносящие вот это реферальные вознаграждения. То есть, если даже, допустим, на примере показать, каким образом, вот смотрите, сейчас быстренько возьмем круглешочек. Вот смотрите, допустим, вот лепесток, да, вот вы стоите, но у вас есть спонсор, да, где-то вверху есть еще спонсор. И когда у вас лепесточек вот так заполнялся, да, а один из партнеров вашего спонсора становится, допустим, вот сюда. Если это личник его там, второго, третьего или первого уровня, да, или он вообще личник первого уровня, то он, хоть и встал коем сюда, он получит вот свою рефералку вознаграждения по реферальной линии. Ваш спонсор. Соответственно, вы получите только по уровню линии, третья линия, ну и отчисление, накопление. То есть, получается, когда вот у вас от спонсора, если сюда встанет, вам прилетит только по уровню, а спонсор может получить также реферальное отчисление, если это у него у трехуровневая глубина. Соответственно, допустим, а когда, если мы говорим о том, что вот сюда встал от вашего партнера второго уровня, то вы получите не только по уровню, да, но и также по реферальному отчислению, потому что это будет партнер третьего уровня. То есть вот в этом нужно чуть-чуть э, понимать, да, но э, на самом деле э, распределить это абсолютно несложно. Да, не сложно, потому что. Можно просто градировать. Да. Уровни, начисления по уровням это согласно занятым местам в лепестке, а реферальное отчисление это по вашей партнерской программе в глубину трех уровней, в трех линий, да, как хотите называть. Из тех, кто присутствует. Понятно это вот распределение денежных средств или есть какие-то вопросы? Дима, понятно все. Я понял, что Ольга вам все понятно, но ну, может еще кому-то непонятно? Или всем досконально разобрались? Ну на, на мой взгляд даже вот смотрите, да, это вот рефералка – это классная вещь. Почему? Потому что те, кто с нами с первого дня работает, и те, кто сейчас а, позовет да, тех партнеров, которые, может быть, забросили в Old работать или даже еще не активировались ни разу, но а, у них накопились партнеры именно с первого по третий уровень, да, а, с первого по третий уровень, ну, достаточно хорошее количество. И в плане того, что эти партнеры же могут становиться, допустим, уже на четвертый уровень, да, вот здесь вот у ваших партнеров. Сейчас мы быстренько, то есть на четвертом уровне, да, на пятом может быть, то есть вот вот пойдет у вас первая линия, да, вторая и третья уровни по стратегии, да, по большому -то счету вы зашли в стратегии, да. И ваши партнеры зашли в стратегии, это 9 человек. А у вас есть еще дальше другие партнеры. -то. И они могут строить, да, то есть также И вот ваши партнеры могут стать переливами ваших личников там, или вышестоящих. Да? Но работы именно по реферальной системе, да, самой площадки, вы все равно от своих личников получите вознаграждение. То есть даже взять от первой линии 100 человек да, по 50 рублей, 5000 рублей. А если мы говорим о, непосредственно уже о программе клевер основной», да, то это еще больше и больше шоколаднее вознаграждение. То есть в принципе поток денежных средств очень большой. Ну, по крайней мере, даже очень часто будет. Потому что если вы работали, если вы продолжаете работать, приглашать, то это... Не только на новичках, но и на тех, кто уже позже пришел, да, можно хорошо заработать денежные средства. Соответственно, движение по этой площадке очень-очень интересное. Вот, на мой взгляд, вообще, это одна из эксклюзивных площадок в интернете. Да, предлагаем на сегодняшний день, на которую, на мой взгляд, вообще легко приглашать. Приглашать легко и с тем, что это доступный вход. Это красиво, это с, со своим умыслом, своим замыслом, да, работа на удачу. Также, помимо этого, я забыл сказать, что у нас есть официальный видеоролик. Все материалы вы можете посмотреть и скачать в разделе «Промо-материалы», «Презентация», «Видео», «Слайды» да, и, соответственно, «Баннеры для Волдмайн». Все это есть на сайте, можно скачать, можно обратиться ко мне, можно написать мне. Да, и, соответственно, я вам предоставлю любые картинки, любые свои наработки, да, если у кого-то остались вопросы по маркетингу самому, пожалуйста, спрашивайте. В принципе, я думаю, сегодня еще я некоторые тонкости и моменты еще раз озвучил. Приглашайте партнеров. Каждый день будут у нас вебинары. Да? Сейчас в 6 вечера по московскому времени вот Елена Евсеенко вернется из своей поездки. Да? Она будет проводить еще в 2 часа дня. У нас времени предостаточно. Две целых недели. Нужно приглашать, на мой взгляд, это вообще заманчивое предложение. Заманчивое предложение и с учетом стоимости входа, и с учетом красоты, с учетом идеи, и с учетом опять же тех э, новшеств да, которые мы предлагаем для работы и для э, развития и для заработка а в дальнейшем я могу сказать что у нас э, точнее лично я планирую большой материал э, развития да, э, и в этот материал будет входить обучающие материалы именно для как новичков, так и для уже преуспевающих да, предпринимателей интернет-индустрии. Это будут интересные обучающие материалы, да, которые связаны именно как начать с нуля зарабатывать, да, как освоиться в интернете, с чего начинать, как продвигать, что для этого нужно делать, как оформлять, как заполнять, как общаться, как дружить. Вот. и все это будет в будущем, да, мы не останавливаемся, мы развиваемся, и, соответственно, у нас, как всегда, все в рабочем режиме, в рабочем графике. Ну, а на этом, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вопросов нету, то мы продолжаем идти работать и приглашать общаться с партнерами с новичками.